Хорошо, что лес просто кишит Это красный боб! На заднем плане был. Мы, наконец увидели красного боба, значит, скорость к сюжету вернутся, скоро новая революция будет. Это, конечно, радует. Кто Хорошо, это на заднем плане? Лес просто кишит различными на заднем плане вкуснее. был боб со шрамом. Вы это видели? Я, про... Я увидел на заднем плане только что был боб со шрамом. Окей. Я заметил красного Боба, то есть бобы со жрамом. Это, конечно, было очень неожиданно. Я не понял, к чему он тут был, но он тут был. И это очень круто. Вот. подкрепиться. Хорошо, что лес просто кишит различными калорийными... Кто это был на заднем фоне? Напишите в комментариях. И да, подскажите мне, пожалуйста, в комментариях, что за Боб в плаще пробегал сзади. Вот, честно, я уже немножко забыл, потому что серии стали выходить намного реже подкрепиться. Хорошо, что Лес просто кишит разными это, боб... это был Боб со шрамом, по-моему, да? Не, подожди, это был реально Боб со шрамом. Да, вот он его вот, шрам на глазу. Просто кишит различными калорийными вкусняшками. Я понял, я понял, какие ему паскалька говорили. <зар Gabriella> было бы подкрепиться. Хорошо, что Лес просто кишит различными калорийными вкусняшками. Хорошо, что лес просто кишит различными колориями. Боб с шрамом, точно, но. Охренеть. А, возможно, все-таки то, что Боб со шрамом все ближе и ближе, потому что мы с вами его заметили. Вы можете сами вот просто посмотреть и понять. Где-то вот на какой-то минуте он. Лес просто. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот эта отсылочка на 57 секунде. Я. Я вообще в ахери. Следовало бы подкрепиться. Хорошо, что лес просто кишит различными калорийными вкусняшками. Задний. Следовало бы подкрепиться. Хорошо, что лес просто кишит различными <звык> калорийными э, фильма, вкусняшками. Ребят, не помню, как это название? Там в площах убивали.